Всем привет, дорогие друзья! И хорошо вам настроение. С вами Рей, мы продолжаем играть "Растения против зомби героя У нас вот такие вот три задания: выиграть много многопользовательские игры и нанести пять единиц урона, используя карты антигерой. Вот насчет антигероя я не знаю, ребят. Я уже пытался всячески, ничего у меня не получается. Я вот думаю создать новую какую-нибудь колоду, новую блин колоду и... Я не знаю, попробуйте как-то выиграть, если получится. Если получится. Так, давай, наверное, возьмем ландшафты. Что еще можно здесь взять? Вот, кстати, тоже антигерой. Ландшафты. Так, пираты вот тут еще есть. Взять заморозки, может быть, штучки две, может даже три. Плюс вот этих магов. А mm. что еще? Ну давай сундуки возьмем. Три штуки сундуков. Рикошет. Ну, можно рикошет взять, в принципе И... Так, я не знаю, стоит ли мне брать заморозку По идее, как бы стоит По идее, стоит Но вот успеет ли он реализоваться Вот какой тут вопрос идет Давай возьмем этих пиратов вот этих взять еще трех бочки вот зомби вот это ой зомби сделаем короче так что еще можно ну, взять на три штучки пирата Давай так попробуем Не знаю Не знаю, друзья мои Я не даю гарантии, что у меня все получится, но Как-то надо наносить урон Бонг ч, 35 уровень ландшафтный на этот уберу. Так, мне дали ловушку вот эту вот, вот эту вот. Очень хорошо, что он поставил этого хмурюныша. Это бы вот как-нибудь реализовать, было бы неплохо. Эх, жалко. Жалко, не мы урон. О, реализуем 5 единиц урона нам нужно было нанести, да? Так ведь? Так Вот он 5 единиц урона и получил Сейчас хобана по земле давай... А, нет, вон чего у него Так, давай, двигайся Мы же выкинем сейчас этот орех отсюда. А нет, мы не выкинем ребят, так, со что если я вот так сделаю? Ты понял его еще и защита срабатывает что делаем друзья здесь у меня одна идейка не-не-не, парень, рикошет. оу оу оу оу Потише. Ост... Ну, мы нанесли единиц урона, да? Нанесли. Все. Так, у меня теперь, по крайней мере, голова не болит. Что делать? Теперь пойдем-ка мы поиграем. Попробуем... Ранг добить, 32-й Добить, набить точнее, я хотел сказать они Добить Поехали Так, ну это пока рановато Давай оставим как есть Заморозк Ну мне пока тут даже и ставить нечего Откровенно говоря Заморозк, да, на заморозках Замораживающие эти А у меня, значит, у меня магнилоидов нету Против него Плохо Против него обычно Еды нужны А мне их нету Нифига не весело Ну, выставлю орех вот этот вот, выставлю я. Для чего? Кого я буду прикрывать? Прикрывать мне пока некого абсолютно. За чего петушара, а? У него же пузырь, по-моему, есть, да? Нет? Нет у него. Никакого пузыря. ные так два и три два и три угу. я тебя понял Давай-ка я вот так сделаю. Ну и вот так вот. Да куда ты, блин, сдох, твою! А, он орех хочет сбить. <coughs> ну ладно. Да? Так, ребят, ну тут, наверное, надо Делать следующее Ах, опять в лицо Неприятно И рикошет. Mm -hmm. И что дальше? Ну, заморозка у него, наверное, будет, я это понимаю. Даже если у него будет заморозка, эти два отдупляться. Так, у нас ну, хил, у нас есть. Хил у нас есть. Это вот сейчас я звезда, ну, это не желец. Рикошет, кого он отрикошетит? Хорошо отрикошетил. Так, этот минус, этот улетает в трубу. Он добор карты сейчас еще произведет. Все, не угомониться никак, да? <свят> Я вот не знаю, кто здесь у него, если честно. там у тебя угу. замечательно что-то там все поехали можно конечно нет нельзя не надо так Ну что, разносим в хлам тогда здесь получается, да? Сделаем так. И... Да и так, наверное. А, рекошет у тебя. Молодец, спасибо. Что дальше? Угу. Ну он добор, конечно, сделает. Да пора и мне, наверное, добор делать Как ты думаешь? Если он там с кошетами? Давай так сделаю Сделаю вот так И вот так И вот так кровожадность хорошо пускай будет кровожадность блин заморозку наверно получил да Ну чё ты там, дряхлый пень, блин, давай ходи. Кукуруза, кукурузочка. Он опять бля... прячет их, да? Ну что ж, друзья мои, ну спрятал он, да? Давай тогда сделаем так Ну и вот так, наверное Плюс еще вот так я сделаю Смотрим Привет, как дела? Баба от 192 Да нормально Играем потихонечку Заморозка всех растений на земле Так, ну что, 6-5 в лицо И нам нужно нанести ему Да не очень-то и много, в принципе Сейчас нанесем Сейчас нанесем, не волнуйся Сейчас все будет хорошо Смотри Раз Два И последний ударчик До свидания Орех не подвел. Но замороз был крепок. Не, серьезно, был крепок. Заморозк. Так, нам еще нужно с тобой выиграть... Сколько? Четыре... Четыре гонки, хотел сказать. Четыре битвы. Кстати, помнишь, я про финское это говорил тебе? Кофе. Вот оно, ребят. Вот такое вот. Это не реклама, это вот просто тебе показываю. Очень вкусный, блин. Баночка не очень большая, но... Блин, правда, дорого стоит. Такая вот банка на зоне заказывал. 600, по-моему, 50 рублей. Но вкусные. Те, кто любит капучино, берите, не пожаряйте. Там есть разные вкусы, но я вот именно с карамелью взял. Мне понравилось. Так, давай, наверное, сделаем вот таким вот образом. Этого пугала надо валить. Это пугало надо валить, и мы его завалили. А вот дальше что делать? Ему тоже нечего ставить. у него заклинашки есть. Наверное. Так, он поставил надгробие. Кого он туда засунет? Без понятия. Сейчас посмотрим О, кто Ну, он труп Даже в этом не сомневайся Рикошет, спасибо Спасибо огромное за такой подгончик Мне вот интересно, что у него там Я если сейчас поставлю Если мне взять защиту И поставить вот это вот Как думаешь, нормально будет? Я думаю, будет нормально Давай проверим Он все на Ну ладно, фиг с ним, пускай Так, мне сейчас главное, ребят, хильнуться Два и три, пять и еще два остается Ну можно, в принципе, защит поставить Давай сделаю так И, наверное, вот так. Заморозка. Так, а у меня хилата нету пока. Нет, есть. Но это мы придержим пока Есть один план У меня хороший план но он должен, ребят, сработать Он заключается в следующем Поставим вот так Поставим вот так Так, зомби-астронавта, но он у тебя сейчас в могилу сядет. И тут явно чувачка шансов нету на победу. Да? Начинает вызывать зомби Вот так вот, значит, да? Поехали Сейчас, сейчас, сейчас ты свои получишь Чего там у тебя еще? Мелкий ханорик Два, да, мелких Нормально. Поехали дальше бомбить. Так. Так. Четыре хп у парня осталось. Сундук. Ну дальше что? На всякий случай прикроемся. Шут его знает, что у него там на уме. Поехали? Ага, ну я так понимаю, он догадывается, что ему все хана. Я думаю, догадывается Еще поживет Не пожил Сдался, ребят Ну, оно и понятно дело, что тут Вариантов ноль На победу Так, ну что, это две игры Поехали дальше Орех в доспехах пока рулит. О, -о, -о разгромчик, друзья мои, Ой, давненько я с разгромчиком-то не сталкивался. Давненько. Да ничего я не буду пока ставить. Хотя можно было бы орех, конечно, проверить на валун. Сейчас проверим заодно. Видишь, кто у него тут? Так, 31 ранг. Давно я вот этих вот красоловов не видел. Очень давно, ребят. А нах я так сделал? Скажи мне на милость. Можно же было сзади ореха поставить Вот, вот сам туплю иногда На такой элементарщине, а, друзья Хорошо я не стал ставить двух, а Как чувствовал, что у него такая ересь будет Марич, что делает? Поехали. На животных. Да, ребята, он на животных Козла вызвал Я не знаю, что он у него там может быть Безумие или еще что-нибудь так вот уничтожить Уничтожить он так решил Так, уже уже напряженно, ребята Это прокачивается, да? Ну что, кукуруза, по-моему, нам пора с тобой тут сыграть Это все ерунда, это нас не интересует Подожди, подожди, подожди Сможешь, сможешь Я уничтожаю. Что у него там осталось-то? Да? Ничего практически не осталось. Пузырик. Пузырик пока не, буду, не будем тратить. Опять этого хламона будешь прокачивать, что ли? Поехали Сработает защита у него, правда Но нет, не сработало Опять козел Опять козел, ребята Ладно, давай ХП немножко восстановим себе Сюда, да, ты прибежал Он сейчас ей здоровье установит, наверное, да? А нет, 2 плюс 2, ладно Ну что, ребята, хана ему Сдался, блин Только хотел орехом ему звездануть Промеж глаз Здоровым этим И он сдался Ну, если честно, разгром на животных Как по мне... Это не самый лучший вариант На животных хорошо играть за заморозгу Кто у нас еще на животных Довольно хорошо рулит Ну заморозг Вот я много раз встречал Колоду заморозга именно на животных Там чикрыжит рыжий только шорох Он замораживает там, прокачивается Там, там ужас что-то происходит ну, вот начинается Знается. Вот знаешь, что вот на... у ореха плохо? У него нету... У него есть орех только лишь, который на воде стоит. Все, больше ничего нету, Вот это фигово. Так, у него пузырь может быть, да? По-моему, заморозка есть пузырь. Или заморозка у него... Сделаем. Слушай, у него ландшафт же может быть. Замораживающий такой. А, вот он как делает. Есть ландшафт на заморозку у него. Не очень приятная вещь. Опять сдался. Мы одинакового ранга, ребята, с ними. Ну, сдался вот. Вчера, кстати, когда я говорил полтора часа, ребята, или там два часа снимал серию, я этот ран 32 не мог. Я вот только вот столько набиваю, потом меня скидывают на ноль. Я опять добираюсь, меня опять скидывают на 0. Я... И самое обидно, что это не записалось все. Записалось, ну, на полэкрана. Расширение. Full HD и 2К, ну, как бы. Сам понимаешь, разница-то. Так, ну это рано. А все остальное, ну, в принципе. Блин, это же. Сейчас будет тих, тих, тих. Тут пока по этой по экрану тут летать, как сраный веник. Пока нечего ставить. И это плохо. Кровожадность у него уже, да? У него уже будет кровожадность, ребята. Нельзя ему давать добор, ну, кровожадность у него 100% будет Будет здесь летать, это я точно тебе говорю Роза, это хорошо Мишень Я же говорил, кровожадность будет ставить. вот никак ой ё-мо сижу жду Ну что валим Угу. Так, этот сейчас, ну, это наверное бомбанет. Текс. Но этого можно на, на воду поставить уже, да? И все-таки рикошета могу убрать отсюда? давай я, наверное, вот так вот сделаю. И вот так. Бонус на атаку. Ну, тебе не получится, парень. Он на воду этого ханыгу поставит сейчас, да, опять? Ну, тут мы его крокодилом тогда уже и встретим. Допустим, сделаем так, и... Вот так вот Дальше посмотрим там, что будем делать Переместил Еще и уничтожает, да? Пять и три ключник поехали. Так, Бенунис, спасибо. А теперь давай подумаем, как нам здесь выкрутиться. Здесь поставим ландшафт, здесь прикроемся. Так, да? Здесь поставим орех Здесь сделаем вот так Плюс вот так вот над ну, надгробие ставит гасим то этого да ну да Поехали. Он на всех поставил кровожадность. Этот выживет. Так, жаба. Но я сейчас могу ему сейчас такой устроить сейшн если честно Знаешь, как он будет заключаться В чем сейчас увидишь сейчас увидишь какой у меня есть план ставим жабу вот так вот и ставим вот так вот И... И, ну, может, кровожадности как-то переместить его? Ть, у него только надгробие. Да кому кран ты тогда получается, ребят? Все, все. Получил свое, не знаю, что у него очень много было надгробий этих. Этих ландшафтов И за счет них он проиграл А мы с тобой 100 самоцветов получили Так, ребят, ну что, у нас там, по-моему, еще есть Сюрприз Так, там в траве прячутся горошины Отправьте к ним армию Гаргантюа То есть я буду Зеленой тенью? Нет Мы будем с тобой Бессмертие играть. Ну вот куда? Ах. Горошины. Уже намек такой сразу, сразу явно, да? Там горошины есть, типа. Те -те -те -те. Так, у меня сколько сейчас должно быть? Четыре энергии, да? Я могу поставить спокойно. Вот так причем, прикинь, здесь воды нету, ребят Я только сейчас думаю, что тут ландш... А тут нет воды Что-то мне кажется, он сейчас какую-нибудь бомбу сделает Сейчас сюда перемести, да и горошина убьет Так, ну пенек хотя бы мы уничтожим. Все, хоп, горошина прокачается, да, не? не очень это хорошо ребята все. если я сделаю так так и вот так Я, блин, все понимаю, телепорты там вот это все, но три телепорта. Да посмотри, какая засранец. О, воу, воу. Замбот, это очень хорошо, это очень весело. А что если... Блин, а у него горошина будет, да? Давай так сделаем Он заморозку может А, вот как О, а нам хран... Нет, не кранты, ребята Еще, Еще есть немножко здоровья чуть смотри что творит о да о да друзья мои до свидания дядя до свидания дядя до свидания я тебе скажу до свидания Все. О, друзья мои, отлично Отлично все Это было просто не зря Ой Что мы там получаем? Пловца Плавунец Так, кто-то тут у нас Что-то тут Каждый день, ребята, новые друзья у меня К... Причем в таком количестве Chicken Pro На миссии растений. квайдж, <смех> На миссии растений. Коротко и ясно, правильно. Лучше предупредить заранее, а то будут тебе потом мешать. Ну что, дорогие друзья, а я на этом сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.